Действительно большой день сегодня, ведь Apple выпустили третью бета-версию iOS 12. Давайте посмотрим, что же там нового. Поехали. Начнем с самого важного и главного. После обновления на iOS 12 Beta 3 заметно улучшилась производительность iPhone. Куда аж без нее. Смартфон стал работать заметно шустрее, без лишних багов и клюков. Все четко и быстро. Спасибо Apple. Может мне кажется, но я заметил, что iPhone стал блокироваться с помощью клавиши Power заметно медленнее, чем раньше, что немного странно. Может это новая фишка iOS 12? Очистить все уведомления с экрана блокировки теперь можно при помощи нового жеста. Больше не нужно будет мучиться несколько раз закрывать все вкладки. Раз и все раз экран пуст и чист, скажите? Круто же! Некоторые элементы в центре уведомлений стали компактнее вместе с настройками, выглядит намного чище. Продолжаем рассматривать центр уведомлений в iOS 12. Крестик в шторке уведомлений стал заметно больше, попасть в него теперь не составит никакого труда, особенно обладателем маленьких iPhone. Кроме того, очистить все уведомления можно не только на iPhone и iPad с поддержкой 3D Touch. Анимация уведомлений из крестика научилась отскакивать выглядит здорово как часто вы пользуетесь официальным приложением карты от Apple я не особо так как в данном приложении слишком много недоработок домов даже нет просто название улиц Apple решила доработать официальное приложение карты на iPhone но не у нас в России будем ждать когда же и мы сможем пользоваться картами со всеми удобствами что немаловажно улучшили работу GPS на iPhone а то раньше эта штука волшебным образом сама пропадала отключалась и прочее дичь с ней Теперь данная проблема нас больше не коснется. Прикольная тема появилась и в заметках на iOS 12 Beta 3. При нажатии экспорта появляется пункт Отзыв о рукописном вводе. Фишка в том, что вы можете отправить рисунок в Apple и написать отзыв о вашей улучшили и перевели на более углубленный русский функцию «экранное время». Теперь пользоваться данной опцией стало гораздо проще. Зачем нам все эти сложности, верно? В приложении фото появилась новая иконка присвоить контакту, которая радует нас своим обновленным внешним видом. Удобненько, однако. Также отличная новость для пользователей, которые обожают фотографировать на свой любимый iPhone. Apple решила добавить функцию редактирования фотографии сразу после съемки в несжатом формате RAW. Но, к сожалению, поддерживают редактирование только устройства с процессором А9 и новее. В iOS 12 Apple добавила нам раздел в настройках, где можно отслеживать работу аккумулятора, но компания не стоит на месте и продолжает улучшать этот пункт. Теперь можно заметить новый цвет в уровнях заряда на пиктограммках, желтым отмечается время, когда был активирован режим энергосбережения. Стало более наглядно, бежим в настройки и просто обмазываемся. Больше блюра в центре управления, все иконки приподняли немного выше, теперь это выглядит аккуратнее и доступнее нежели раньше. У параметра «Не беспокоить» появился шорткат при использовании опции пик and Pop» в центре управления. Мало кто обратил внимание на данное нововведение, но вот я обратил. В приложении «Настройки» в разделе «Уведомления» при нажатии на выбранный вами баннер, данная пиктограммка либо же картинка будет мерцать. Мелочь, а приятно. Свернуть звонок, как это было в iOS 12 Beta 2, больше нельзя. Мы надеялись с вами, что так и должно было быть, но чудеса хоть и случаются, но не всегда в нашу пользу сожалению. В третьей бете все вернули на свои места. Приложение Measure было наконец-то переведено на русский даже на рабочем столе, а в системных настройках упростили настройки самой утилиты. В iOS 12 Beta 3 даже коснулись AirPods. Теперь наушники функционируют корректно, останавливая воспроизведение музыки, если был вынут один наушник. Вы тоже сталкивались с данной проблемой, как и я? Если да, то пишите об этом в комментариях. Повышена стабильность приложения FaceTime. Немного лагает, но лучше, чем ничего. В сообщениях Появились анимированные стикеры из приложения Активность. Просто знаете об этом. Все больше и больше улучшений и новых функций. Теперь еще Apple убрали вибрацию при разблокировке устройств с помощью Touch ID, зачем не знаю. Захотелось, наверное. Таймер в пункте управления снова получил круглую кнопку Старт для тех, кто в танке в прошлой бете она была овальной. И напоследок: в iOS 12 Beta 3 исправили звук разговорного динамика. Я замечал, что голос абонента раньше был очень тихим, даже на громкости. Это самое важное нововведения iOS 12 Beta 3. Смотрите, собираем под этим выпуском 285 лайков и мы посмотрим на самый первый iPhone 2007 года, сравним его с iPhone X и моим iPhone 7. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами и до скорого. Пока!